Дорогие коллеги, я рада приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре. Большое спасибо, что присоединились. Меня зовут Никитина Юлия. И сегодня я вам расскажу, что же такое ROTOKEN, почему он понятный, безопасный и надежный, почему его нужно использовать в различных системах. Не будет никакой глубокой технической информации, все очень просто, понятно. Итак, начнем. Немножечко историй. Компания ⁇ Актив ⁇ официально была основана в 1994 году, но на самом деле она ведет свою историю с 1989 -го года, когда только начал формироваться рынок информационной безопасности. Мы являемся ведущими разработчиками программно-аппаратных средств защиты информации, а также, ну, наверное, крупным, самым крупным производителем электронных ключей и идентификаторов России. Мы работаем по двум направлениям. Первое ⁇ это «Гардант» – разработка средств защиты лицензирования программного обеспечения. И RUTOKENы продукты решения в области аутентификации, защиты информации и электронной подписи. Собственно, о направлении RUTOKEN мы поговорим с вами более подробно. Итак, зачем же нам нужны защищенные носители? Ну, надо начать с того, что идентификатором нашей личности в обычной жизни, наверное, является паспорт. Его утеря ну, принесет нам массу неприятностей, его нужно будет восстанавливать, кому что-то доказывать. В цифровом мире таким идентификатором является электронная подпись да, или какой-то секрет, который нужно защищенно хранить. Собственно, если говорить об электронной подписи, то хранить ее на диске, флешке или там даже в реестре собственного компьютера, это небезопасно. Все шифрование происходит непосредственно на пользовательском компьютере, значит, информация почти никак не защищена, и доступ к ней может получить любой злоумышленник. Вот. К тому же диски, флешки и любые другие носители могут быть испорчены злоумышленниками, собственно, и вся информация наша ключевая будет утеряна. Вот. Поэтому нам нужно наши секреты хранить в защищенном виде. Именно поэтому был создан USB-токен, собственно, для безопасной двухфакторной нотификации пользователей и защищенного хранения ключей шифрования, ключей электронной подписи. Мы рекомендуем использовать, конечно же, RU токен на долговечных, удобных носителях, которые позволят избежать различных дополнительных процедур для создания новых сертификатов и ключей электронной подписи. Сразу, наверное, стоит уточнить, что могут быть рутокены простые, например, root S и root Light, Lite, которые, в общем-то, представляют из себя просто защищенные хранилища ключа информации, а может быть, это root CP2.0, наш флагман, который является таким интеллектуальным ключевым носителем, сложным, это полноценная, и КЗИ, которые на аппаратном уровне, в общем-то, все криптографические алгоритмы в соответствии с ГОСТ выполняет внутри себя. То есть это генерация ключей подписи, шифрования, хэширование и так далее. Немного хотелось бы пробежаться по сферам применения RUTOKEN. Вот. Наиболее известны это, соответственно, защита персональных данных, это PKI-электронная подпись, это сетевая безопасность, защита от несанкционированного доступа. Защита электронного документа оборота, использование в системах ДБО, а также это безопасность веб-решении. На, на каждой из этих сфер мы остановимся, собственно, более подробно. Итак, о защите персональных данных. Все мы знаем, что защита персональных данных должна быть обеспечена в соответствии с требованиями 152-го ФЗ. Наши продукты RUTOKEN обеспечивают защиту PDN от NSD с помощью двух нотификации на различных уровнях, там это от BIOS до, скажем, приложения там, электронной почты. А тот факт, что в наши токены может быть интегрированная арфитметка разных типов, позволяет осуществлять непосредственно физический контроль доступа на объект. То есть два фактора нотификации при доступе к системе – это наличие токена и знание пин-кода, который не передается по открытым каналам и никак не может быть, соответственно, быть перехвачен. А также непосредственно физический контроль доступа, скажем, в конкретный кабинет, где обрабатывается конфиденциальная информация. Ну, в качестве примера мы можем привести связочку, например, программно-аппаратного комплекса SOBOL с токеном. Например, это RUTOKEN S с RFID меткой Здесь я бы хотела уточнить, что все наши примеры, которые мы указываем в презентации, это совершенно рандомные примеры, это не де-факто стандарт. Более подробный список готовых решений вы можете найти на нашем сайте. Их очень много. Пожалуйста, смотрите, знакомьтесь, будут вопросы, мы ответим на них. Следующей сферой применения, наверное, самой широкой является эта электронная подпись. Собственно, мы знаем, что в 63-м ФЗ содержится определение самой электронной подписи, классификации ее видов там, и так далее. Также существует ряд требований ФСБ, которые, в общем-то, определяют все требования к квалифицированному сертификату подписи и к средствам самих электронных подписей. Собственно, коймера является. Вот. Ну, собственно, отталкиваясь от этих документов и от общей уже сложившейся практики применения электронной подписи, мы можем утверждать, что основным ее назначением является это обеспечение юридической значимости систем электронного документа оборота. Кроме того, подпись нередко используется как механизм подтверждения разных транзакций в системах дистанционного обслуживания, и, в общем-то, в связи с развитием Концепция электронного правительства ну, электронная подпись начинает активно внедряться в сегмент G2C. Точками, в общем, выдачи юридически значимой электронной подписи являются удостоверяющие центры, которые должны быть аккредитованы Минком связи России. И наши USB-токены, РУТОКены являются основным ключевым носителем в наиболее значимых УЦ. Например, это РУТОКены ЦП, наш флагман. И более простые носители RUTOKEN Lite, RUTOKEN S, они также могут быть сертифицированы ФСБ и Липстэк. Более подробный пример, опять-таки, вы можете найти на нашем сайте. Еще одной сферой применения RUTOKEN является защита от несанкционированного доступа. Мы знаем, что такая защита реализуется комплексом, в первую очередь, организационных мер, а также технических средств. И выбираются они в зависимости от, собственно, типа информационной системы. Сами системы, которые обрабатывают конфиденциальную информацию, они классифицируются в соответствии с требованиями различных руководящих документов. Собственно, это накладывает требования к техническим средствам защиты данной сети, а именно наличие сертификата STEC. Собственно, наши токены, системное программное обеспечение RUTOKEN, сертифицированного STEC. И, в общем-то, может применяться даже в, в системах, которые обрабатывают информацию с грифом секретно. Опять-таки, в данном случае мы можем привести пример SecretNet связочки с Rootoken S. Это может быть, скажем, Dallas слог от производителя Confident, либо, собственно, SecretNet от кода безопасности. Более подробный список, опять-таки, уточню, что вы можете найти на нашем сайте. Также хотелось бы немножечко остановиться на защищенном моменте обороте. Тут можно сказать, что использование аппаратной реализации различных криптоалгоритмов, в том числе хранение ключей пользователя на USB-токене, позволяет обеспечивать надежную защиту данных систем электронного документа оборота. А прикладные программы интерфейса RUTOKEN и криптобиблиотеки наших партнеров, в общем-то, позволяют достаточно легко интегрировать наши продукты в данный сет. Ну, хотелось бы отметить, что есть такое приложение ios от компании, с которой работает наш RUTOKEN-ЦП Bluetooth. Это Bluetooth-токен. Также мы можем сказать о системах Directum, Dela, Diadoc, это, Контур, Contour. Их масса. Также, пожалуйста, не поленитесь, перейдите на наш сайт и ознакомьтесь со всеми приложениями, системами электронных документов оборота. Также хотелось бы немножечко рассказать о нашем продукте Crypto3, он разработан совместно с компанией CryptoPro и цифровые технологии, это коробочное решение для организации рабочего места, юридически значимый документооборота. то есть такое решение, которое не требует каких-то глубоких знаний от пользователя, в общем-то все устанавливается из коробочки и можно приступать к работе. Также немножечко хотелось бы остановиться на сетевой безопасности. Тут нужно сказать, что защита сетевой инфраструктуры должна обеспечиваться при помощи аутентификации, там, авторизации сетевых экранов, VPN и прочее. А вот использование продукции ROTOKEN как раз позволяет перейти к двуфакторам идентификации при доступе к сети. Наши токены могут также применяться для хранения ключей, сертификатов и различных секретов протоколов и приложений, которые обеспечивают непосредственно сетевую безопасность. Нужно отметить, что продукты RUTOKEN совместимы в первую очередь как с сертифицированным российским по отечественных производителей, то есть это позволяет строить сети, защищенные в соответствии с требованиями российского законодательства, но в то же время как бы наша линейка RUTOKEN совместима с решениями западных производителей, там Cisco, Stonegate и прочее, ну а также с продуктами open source. Вот. Здесь можно в принципе привести пример как випнет-клиент в связке с нашими roottoken.es RUTOKEN roottoken.lite, также можно сказать о Пак Trinity от компании c Но опять-таки таких примеров масс, Пожалуйста, не поленитесь и посетите наш сайт, посмотрите все возможные примеры. Также следующей сферой IAM-системы. Что это такое? В двух словах буквально. Это системы управления идентификацией и доступом к информационным ресурсам. Они позволяют снизить угрозу от НСД, к информационным системам компании и, в общем-то, их внедрение позволяет решить как бы, следующие проблемы. Это введение общей централизованной базы данных, учетных записей. Это централизованное управление жизненным циклом токенов непосредственно, сертификатов. Мы можем управлять правами доступа ко всем компонентам информационной системы. Автоматизировать процесс согласования прав доступа, получения учетных записей и прочее. Соответственно, в данных системах могут использоваться как наши RETOKEN S, так и RERTOKEN LITE, так RERTOKEN CP. В качестве примера хотелось бы выделить все-таки наш продукт токен KBOX, который является средством как раз администрирования управления жизненно ключевых токенов. Также хотелось бы сказать, что в нашем продукте поддерживается работа не только наших токенов. Это не секрет. Мы поддерживаем работу продуктов наших конкурентов, в принципе, это сделано для того, чтобы облегчить жизнь заказчикам. То есть, если у них разные типы носителей используются, но почему нет, вы можете внедрить наш продукт, который будет управлять всей этой системой и вашим зоопарком, и, в общем, будет вам счастье. Далее, следующий, очень быстро набирающий популярность сфера, это система дистанционного банковского обслуживания. Здесь надо сказать, что... Наша продуктовая линейка ROTOKEN очень широко применяется в данных системах. И, собственно, какие задачи мы обычно решаем с помощью наших токенов? Это строгая носификация клиента при доступе в личный кабинет, это подтверждение различных платежных транзакций, это визуальный контроль наших платежных документов, ну и, соответственно, надежное хранение ключей от личного кабинета. Собственно, флагманским устройством для данного банковского Сектора является наш токен pin Он позволяет э, успешно противостоять всем известным атакам на клиентские места. И в себе он совмещает две функции. Первая – это криптографический токен и тачскрин, в общем-то, для просмотра всех платежек перед тем, как их подписать. Соответственно, помимо RUTOKEN-CP pin в системах ДБО могут использоваться и токен С, cp и они уже успешно внедрены в систему дебо различных банков и эксплуатируются там уже на протяжении ну, многих лет. Вот. Можно в качестве примера привести дебо бейс клиент в с ROTOKEN-CP. Но также, наверное, вы наслышали, что есть и iBank от компании Befit, и Interpro от компании Signal.com, и Интербанк от компании AirStyle, и, в общем, их множество. Также полный список вы можете найти по ссылочке в презентации на нашем сайте. Ну и заключающий сегмент в данном разделе – это безопасность веб-решений. Ну, мы знаем, что большинство веб-сервисов, которые обеспечивают получение определенных услуг там, или доступ к приложениям, они уже, в общем-то, прочно вошли в нашу жизнь и, при проектировании данных веб-решений, наверное, нужно учитывать ну, как бы, самый минимальный набор средств, которые бы обеспечивали необходимый уровень безопасности при пользовании данным веб-ресурсом. Вот. Соответственно, в нашей компании были разработаны специальные кросс и мультибраузерные плагины, которые позволяют, собственно, на полную использовать функциональность наших устройств. Будь то ROTOKEN CP 2.0, либо это ROTOKEN WEB, либо даже ROTOKEN PINPAD. Вот, соответственно, можно рассказать немножечко пока программном комплексе ИнтерПРО в связке с RURTOKEN ЦП, Ну, на самом деле таких решений много. Пожалуйста, ознакомьтесь с специальными примерами на нашем сайте. Только что мы с вами поговорили, прослушали об общих сферах применения RUTOKEN, Это, так скажем, некие шаблоны, но мы знаем, что все системы, все запросы индивидуальные, нет чего-то, наверное, такого стандартного, и все равно у клиентов возникают вопросы, что же мне использовать в конкретном каком-то случае. Вот сейчас хотелось бы разобрать, ну, наверное, основные вопросы, может быть, кому-то они уже набили оскомину, но все-таки хотелось бы по ним пробежаться. Какие у нас наиболее часто задаваемые вопросы? Мне нужен RUTOKEN, чтобы сдавать отчетность. Тут все легко. Пожалуйста, используйте наш RUTOKEN S, RUTOKEN Lite для сдачи отчетности, ничего лучше нет. Далее вопрос, какой токен использовать, чтобы участвовать в торгах? Тут мы всегда просим наших заказчиков обратить их, конечных пользователей, непосредственно на техподдержку площадки, на которой они собираются участвовать. Возможно, там уже в требованиях прописаны конкретные требования к токену, может быть, конкретный носитель указан. Если же такой информации нет, мы рекомендуем использовать сертифицированные rutoken S и RUTOKEN Lite, ну, поскольку в большинстве случаев для участия в торгах выписываются квалифицированные сертификаты электронной подписи. Также нередко к нам обращаются различные госучреждения, будь то медицинские или общеобразовательные. Соответственно, им также нужно хранить электронную подпись на защищенном носителе, но тут как бы есть небольшая поправка, что данные определенные подписи выписывает удостоверяющий центр конкретного ведомства. Ну, тут мы точно так же рекомендуем использовать наш сертифицированный ROTOKEN S и ROTOKEN Lite. Также наиболее популярным вопросом на текущий момент является, чем же мне заменить e-token, который раньше использовался в системе, какой ROTOKEN мне выбрать? Здесь мы все-таки хотели обратить внимание конечно, заказчиков на то, что все системы разные, разные требования предъявляются к токенам, разное у них окружение программное обеспечение, с которыми они работали. Все-таки мы бы предварительно хотели бы получить некую информацию от заказчика, что же было и что требуется, чтобы мы смогли подобрать полноценную альтернативу предыдущему решению. Какой же токен использовать для регистрации на сайте госуслуг? Здесь есть два нюанса. На сайт госуслуг может быть получен доступ как физлицом, так и юрлицом. С юрлицами здесь все попроще. У них обычно уже есть какой-то криптопровайдер, и они могут использовать как RUTOKEN S, так и RUTOKEN Lite. Вот. С физлицами чуть сложнее. Мы им рекомендуем использовать наш RUTOKEN CP2.0 в связке с RUTOKEN плагин. Далее. Мне нужно подключиться к OFD, соответственно, это оператор фискальных данных, Здесь все просто. Пожалуйста, используйте нас, наши RUTOKEN S и RUTOKEN Lite. Получили, соответственно, подпись на токенах, можно зарегистрировать свою контрольно-кассовую технику в личном кабинете FNS. Какой же токен использовать для подключения к системе EGAIS? Мы рекомендуем использовать наши флагманы RUTOKEN сп 20 и RUTOKEN CP2.0 в микроисполнении, и обязательно они должны быть сертифицированы ФСБ. Инструкции по пользованию данными токенами есть как на нашем сайте в специальном разделе, так и на сайте непосредственно EGAIS. Инструкция не просто описание, а на видео, в общем-то, все наглядно продемонстрировано, вы можете сами ознакомиться. Если есть запрос от заказчика, как же настроить идентификацию в домине Windows? Здесь мы бы хотели в первую очередь рекомендовать Наш продукт RUTOKEN для Windows. Его прелесть состоит в том, что в состав этого продукта входит не только ROToken PPKI, но и э, брошюра, в которой есть иллюстрированные пошаговые настройки базовых средств безопасности Microsoft. Вот, соответственно, системный администратор не нужно тратить много времени и листать толпу до Microsoft, как же ему настроить сетку. Он берет наш продукт, делает все так, как там указано, и, в принципе, дальше ему нужно только Rotoken CBPKI по количеству пользователей данной сети. Также бывают запросы на тему, как же организовать доступ маленькой компании. Мы рекомендуем использовать Rotoken VPN. Это наш новый продукт. Он позволяет развернуть VPN-сеть для небольшого количества пользователей. В принципе, есть возможность сделать Enterprise решение на... Крупную компанию. Но ну, здесь нужно обговаривать детали. И если у вас есть какие-то вопросы по продукту, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам, либо пишите нам запросы на infospacretoken.ru с вашими пожеланиями. Мы их обязательно рассмотрим и ответим вам. Хотелось бы немножечко рассказать о нашей техподдержке и о помощи, которую мы предлагаем нашим клиентам. В первую очередь, вы всегда можете позвонить нам в компанию, пригласить любого вам знакомого менеджера или просто спросить свой вопрос, вас обязательно перенаправят к нужному специалисту. Вы всегда можете написать нам письмо на hotline собак.ру.токен.ру или инфо собак.ру.токен.ру. Ваш вопрос, мы обработаем его обязательно в течение дня и дадим вам ответ. Также, если вы считаете, что вы достаточно уверенный пользователь, вы можете воспользоваться нашей базой знаний. Она открыта. Пожалуйста, перейдите по ссылке. Может быть, какой-то из ваших вопросов там уже открыт, и все будет решено. Также свои вопросы вы можете задавать на форуме, либо прежде чем его задать, вы можете поискать, вдруг кто-то когда-то уже его озвучивал, и на данный вопрос уже был ответ. В случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций с токеном, вдруг вы считаете, что он перестал функционировать. Мы хотим обратить ваше внимание, что срок гарантийного использования RUTOKEN составляет 12 месяцев. И в принципе в течение этого периода, если возникли какие-то трудности, мы готовы прийти вам на помощь, провести экспертизу токена и в общем, оперативно вам его заменить, если там действительно нет никаких механических повреждений. После всей информации, вами полученной, хотелось бы все-таки сделать акцент, почему стоит использовать RUTOKEN. И первое, что хотелось бы сказать, мы являемся отечественными разработчиками и производителями. Как обычно можно проверить самым легким способом происхождения токена? Это, в общем-то, зайти в реестр нотификаций. Если поискать там, скажем, по слову RUTOKEN либо как бы в составе, чтобы был токен вы, в общем-то, найдете, что наши токены произведены в Москве, в России, также хотелось бы уточнить, что все наши токены соответствуют требованиям Стэк ФСБ, имеют сертификаты, соответственно, от данных контролирующих органов, и, соответственно, наши продукты можно использовать для защиты системы сетей в рамках законодательства Российской Федерации. Также компания Актив имеет все необходимые лицензии ФСБ на разработку систем криптографической защиты информации. Немного еще раз о нашей квалифицированной оперативно технической поддержке. Мы находимся в России, в Москве. Вы всегда можете получить грамотный оперативный ответ без запроса куда-то за рубеж. Соответственно, мы всегда будем готовы вам помочь. Несколько слов о возможности доработки наших токенов под заказ. Бывают такие спецпроекты, в которых не всегда можно строить наши какие-то шаблонные решения, потому что есть нюансы почти всегда. Если есть такая необходимость, пожалуйста, обращайтесь к нам, и мы рассмотрим вопрос заработок под ваши нужды. Пара слов о брендировании. Существует различная масса сервисов, которые бы компании-разработчики хотели бы выделить на рынке, скажем, нанесением какого-то логотипа на токен, будь то наименование компании, или может быть какая-то контактная информация, там, сайт, номер телефона это, пожалуйста, мы можем сделать брендирование либо посредством ультрафиолетовой печати, то есть нанесение специальной краски на борт токена, либо это заказное литье. То есть это более сложный процесс, но, наверное, более презентабельный. Также мы готовы рассмотреть возможность гибкой ценовой политики под различные проекты, потому что, как мы уже сказали, мы являемся отечественными разработчиками, наши цены почти не зависят от курса валют, и мы всегда готовы рассмотреть спецпредложения под вас. Ну и более подробно хотелось бы остановиться на выборе аксессуаров для наших токенов, которые бы вы могли предлагать своим клиентам. Собственно, данный набор представлен у вас на слайде, там может быть какие-то брелоки с для меток, это ленты, удлинители, опять-таки брендированное исполнение корпусов, а также заказная упаковка, на которой, собственно, вы можете напечатать или мы это сделаем наименование какого-то сервиса, который вы представляете, или, может быть, наименование компании. Также есть возможность сделать упаковку с специальным слотом, где можно будет разместить, скажем, какую-то техническую информацию по вашему сервису, может быть, это какой-то сертификат подлинности с голограммой. Ну, в общем, на ваше усмотрение мы готовы рассмотреть такую возможность.